Приветствую вас, друзья! Сегодня расскажу про два фильма о братьях наших меньших под названием «Собачья жизнь» и «Собачья жизнь 2». Первую часть снял шведский режиссер Лассе Хальстром. Когда-то он занимался постановками и съемками клипов для группы «Апба», а потом переключился на киноискусство. И не зря. Практически все его работы в большом кино, а их было немало, получили признание и одобрение критиков и зрителей. Когда в 2009 году он снял историю пса по кличке Хатика, то заставил плакать практически весь мир. И вот спустя 8 лет в 2017 году новый фильм о животных – и снова собака – центральный персонаж. Что неудивительно, ведь режиссер не раз признавался в интервью, что просто обожает собак. Фильм снят по роману «Жизнь и цель собаки» Брюса Кэмерона, который, кстати, является сценаристом обеих частей картины. Мальчик Итан спасает щенка золотистого ретривера. И с этого момента начинается история дружбы длиною в жизнь. Малыш получает кличку Бейли – он обрел дом и своего человека. А что еще собаке нужно для счастья? Но однажды даже самая хорошая собачья жизнь подходит к концу. Но Бейли точно знает, что в следующих своих жизнях он снова будет искать Итана и однажды обязательно найдет. А прежде ему предстоит побывать овчаркой по кличке Элли и послужить полиции Чикаго, а после стать любимым питомцем Корги у девушки Майи, и уж потом, в обличии сын Бернара, снова отправится на поиски своего первого настоящего друга. Перерождаясь раз за разом, он помнит все свои прежние жизни, помнит людей, которые были к нему добры, запахи, любимые игры. История жизни разных людей, рассказанная от лица, по сути, одной собаки, которая в каждой ипостасе продолжает искать свое предназначение. Продолжение истории вышло в 2019 году, и эта часть тоже экранизация романа Брюса Кэмерона «Путешествие хорошего пса». Ее режиссер Гейл Манкуса, которая за свою карьеру создала более 100 популярных сериалов, подошла к делу бережно, нисколько не умаляя достижений своего предшественника. Фильм получился прямым продолжением первой части, сохранением основных действующих лиц и добавлением новых. Пес Бейли в очередной раз сменит размеры пол, превратившись в милашку Молли, и будет заботиться о внучке Итана Сиджей, которой не повезло с матерью. Он будет взрослеть вместе с любимой хозяйкой, радоваться и грустить, пока однажды не придет время покинуть этот мир. И вот он уже великан, живущий у Джо. А потом малыш Йорк из приюта который всеми силами постарается разыскать СиДжей, ведь для настоящей дружбы одной жизни мало. К сожалению, смерть неотделима от жизни, но в этих фильмах она показана очень деликатно, так что смотреть их можно всей семьей. Любому, кто когда-то терял питомцев, безусловно, хочется верить, что их жизнь не оборвалась раз и навсегда. Тема реинкарнации щадит чувства зрителя, и все равно в этих картинах множество трогательных моментов, которые неизбежно вызовут слезы у всех любителей животных. Но и веселых и забавных сцен тоже достаточно, так что это скорее мелодрама, чем драма. Очень доброе, душевное кино о важности сохранения семейных ценностей, о настоящей дружбе и заботе о близких, об ответственности за тех, кого мы приручили, и их безграничной преданности. Скажу еще, что Брюс Кэмерон пишет просто потрясающие книги о животных. И если вы еще не знакомы с его творчеством, то стоит это сделать. В конце видео я размещу ссылку на обзор фильма «Путь домой», который тоже является экранизацией одного из произведений писателя. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока.